Итак, дорогие мои друзья, гранд-финал стартанул. Лилилайк и Дактейлз. Карта Мираж — первая карта, которую выбрали игроки коллектива. Как раз-таки Дактейлз, да, карты пикались, и уточки выбрали сыграть Миражек. Но на Миражеке они прям сразу проигрывают по ножовщину и, к их величайшему сожалению, начнут в атаке. Простите, дамы и господа, напоминаю вам, что с вами Александр Найф-Смирнов — Проект «Новые патриоты», «Винтеркап» и «Гранд-финал». Победитель забирает приз в 10 тысяч рублей. Проигравшая команда получит 6 тысяч рублей, что тоже, в общем-то, неплохо. Лил Данил, Лил Дамп, Лил Трамп, Лил Вилл и Лил Казнил сегодня будут представлять команду «Лили Лайк». Ну а у «Доктейлз» это «Сомчик», «Юг», «Нефора», и «Дикпиковый валет». И вот здесь я хочу заметить факт того, что очень много сильных игроков поистине... Приветствую. G генил, спасибо, и я вас тоже приветствую, от души вам за донат а, Я аж сбился с мысли Вот, очень много сильных игроков команда DuckTales выставила на этот матч Ребята прям, видно, подготовились В плане не стратегическом, а в том плане, что состав решили выставить такой крепкий Что Лили Лайк действительно, возможно, придется попотеть Сомчик и 21-й против Лил Данила, ну, короче, против четверки игроков обороны Лил Данил минус 21-й, Сомчик-то где? Вот он Сомчик прячется, но с ножом прыгает на Сомчика. Все-таки Лил казнил. Выпускает кишки Сомчику наружу. Бомба дефьюзится. И это 1-0, дорогие друзья. Можно ловить, кстати, дизмораль, но я надеюсь, что дизмораль все-таки никто не поймает. Ну, по потому что, как бы, минус с ножа это всегда обидно. Он немножко всегда бьет по самолюбию, но я надеюсь, что... Такого, конечно, не произойдет Все-таки нужно понимать, что это гранд-финал И а, морально Жестко нужно быть прям Вот непреклонными, чтобы Не происходило на карте Ну вот, как я считаю, во всяком случае Сейчас будет выход на Б, хорошая ХАЕшка Отлил, казнила, по идее, должна была Прилететь, но не долетела немножко Да, вот так получилось Лил Трамп, трипл килл, попытка задавить от Юха, но пули летят куда угодно, только не по оппоненту. Лил Трамп по результату делает 4 минуса, а Лил Дамп дополняет эту картину последним пятом. 2-0. И по киламу атаки, как вы видите, в результате экономического и пистолетного раунда, прям глухо-глухо. Один минус только 21 успел сделать, а все дальше рассыпалось. 10 тысяч рублей, я думал, долларов. Ну, вам там Константин правильно ответил. Вы что, какие доллары для любительского турнира? Вы что? 10 тысяч долларов, это уже должна быть какая-то хорошая спонсорская поддержка. То есть каких-то крупных организаций. Ну, а сейчас прям это... Да и в 1.6 это уже невозможно, в общем. Нефора! Минус Лил Вил при этом разменный минус-то, в общем, по Лил Вилл. Потому что первым погиб Юха, а далее Лил Данил Лил Дамп. Три минуса на двоих оформляют. 21-й остается в соло, флешка в лицо. Там хаешка еще куда-то. А нет, тоже флешка, простите. Но от нее он, кстати, успел увернуться. Ой, лил Данил. Щелкнул по своему визави, все-таки. Ну, девайсы не сработали, как вы видите. Причем не сработали от слова полностью. Доброго времени суток всем. Лучшему комментатору респект. Пиковый. Благодарю вас. Благодарю. Слушайте, пиковый, пиковый, а вы не тот, который дик пиковый валет сейчас на игре находится? <связать> <связать> <связать> Так-то тейк все игры тащила и приносила победу своей команде, все игры были в КД. Ну там надо понимать тоже, как это делалось, да? Там... Тоже свои хитрые нюансики есть. Но, тем не менее, я лично не принижаю абсолютно достоинство Алины. Она как игрок в Counter-Strike. Достаточно качественная, качественная мадам. Одна из альфа-самочек нашего Counter-Strike 2 в два, дорогие друзья Так пытается занять позицию на точке Б. И 21 в общем-то, прикрывает своего товарища Пока тот ставит бомбу Ну, а у 21-го надо признать Лоу ХП, а дикпиковый валет Минус Лил Данил, Лил Вил в спину Ну, можно забирать 21-го, в общем-то И достаточно легко Ой, даже удается забрать дикпикового Ну, теперь только точность Одной пули будет достаточно для победы Можно ХАЕшку в сайт и как бы выигранный раунд Времени не так уж и много, Виола пытается сыграть сверхосторожно Естественно, 21-й просто банально играет на э, время, так сказать и да. И да, дорогие друзья, Виолочке немножко, по всей видимости, не хватает, так сказать, уверенности в себе, потому что очень долго шла с, с зигзага на точку. Что, в общем-то, изначально уже лично как по мне, было глупо. И очевидно, что, ну, опять же, Виолы не в обиду вам будет сказано. Но если у вас соперник один находится у колонны то неужели вы думаете, что и второй здесь тоже будет, когда вы вот здесь вот пытаетесь вратник шифтить? Ну уж хотя бы здесь он будет стоять. Но э, до арки точно можно было смело проходить, не боясь абсолютно ничего. Ну что получилось, то получилось. А, все. Пиковый вы только в PS. Э, в ПК играете редко. Понял? Принял. Ну что, 4 в 4, с выходом на точку Б в очередной раз, по всей видимости, от Доктейлс эм, и Лил Вилл, Лил Дамп, какие-то размены. Неприятные, надо признать, еще и размены. 21-й, ой, еще и минус от Юха. Лил Данил, один в один с Юхом. Это у нас, кстати, Юх, это Ван Ким, если я не ошибаюсь, если меня не дезинформировали в чате. Но, в общем, перестрелять визави не удается, 4 1. Вот вроде бы, опять же, я хочу напомнить вам финал верхней сетки, дорогие мои друзья. Потому что там было то же самое. Там было давление. Доктейлс пытали... Пытали, простите. Пытались... Э ну, как правильно выразиться? Пытались давить своих соперников. Давили, давили, давили до последнего. Но не получалось в результате. И поэтому 16-9. 16-9 счет нестыдный и вполне себе боевой. Ну вот, что почему сейчас Лил Трамп не перестрелял соперника с Глоком, вот это, конечно, загадка, которую, наверное, ответ на которую мы не узнаем. Лил Дамп, тем временем, два минуса, последние игроки под точкой Б, как я понимаю, находятся. А нет, только один игрок под точкой Б находится, и это Дик Пиковый, которого Лил казнил, убивает, 21-й погибает на точке А, и это 5-1. Паша, приветствую. Когда успеваю, смотрю с наслаждением стримы. Саня, огромный респект еще раз. Благодарю. Величайшее. Величайшее. Жму руку. Спасибо. Это очень приятно слышать. Поистине приятно слышать признание, так сказать, твоих трудов. Ну что, визуальный контакт на миду. Попытка от Лилдампа не умереть. <смех> Я по-другому эту попытку назвать не могу, потому что он стреляет куда-то и, по всей видимости, не видит куда. Там, возможно, лежит дым, который. Да, конечно, вот он лежит дым, который не прогрузился. А, поэтому и были выстрелы в вслепую. Ван вместе с а, товарищами по команде открываются на точку А. И Нефора уже остается, в общем-то, из всех этих товарищей в соло. Лилдамп на контроле позиции. Контроль безупречный. Минус Нефора, а точнее, минус голова. Нефора 6-1. Саня, привет После этого будут еще матчи Да, еще будет карта Тускан И если по картам счет будет 1-1 То карта Нюк еще будет Ко всему в довес. У тебя есть машина? Машина? машина Александр? Да, есть, конечно Я считаю, что в 21 веке вообще без машины невозможно Куда-то добраться Да, конечно, кругом есть доставки, курьеры и так далее Но... Например, у меня у моей жены родственники, родители живут не совсем близко, и поэтому иногда без машины просто никак. Лил Казнил бесподобная игра со снайперской винтовкой закрывает сразу четверых соперник, по-моему, четверых. Ну, может быть, там троих где-то закрыл. Давайте глянем. Так, вот это надо закрыть. Лил Казнил, нет, четверых. Четверых закрывает Лил Казнил. Ну, квадрокилл значит тогда оформляет Савика, сбривает замечательный эко выпад. Салам алейкум из Казахстана. И Казахстану огромнейший привет. Самарканди минус 20. Выйти на балкон и закурить. Кажется, как гору свернуть голыми руками. Замерзай. Кошмар. Я бы в минус 20 на балкон не выходил. <laughs> я бы куда-нибудь не знаю. Просто окошко бы открыло, в него бы покурил. Короче, очередной раунд на А, по всей видимости, сейчас готовится Очень мощная раскидка Давайте смотреть за действиями команды DuckTales Насколько успешным получится этот выход 21-й, 2 кило Ну, а все, на точке, а больше никого и нету Этого достаточно Ну, третий минус будет Лилдам оставили в живых но Хаешка? Нет, он и Хаешку пережил Смотри, какой живучий Какой живучий, черт возьми, а? А вот казнил. кстати, Хаешкой убивает Не фору Лил... А где бомба? Почему бомбу-то до сих пор еще не поставили, Лил Трамп? Снова Лил Дамп остается один. Один в два, кстати. Минус от Юха. Он Жуванки. Ким. И это 7-2. А если роди... Что еще раз? Если родители не знают, что курю. А, вот -а так. -а. Если в таком контексте Ну, я считаю, не надо скрывать Смотря, конечно, какой у вас возраст Нельзя, Александр, вы отны отныне не вдвоем Нет, это я понимаю, конечно Лилдамп! Минус юг, не фора, минус лилдамп Размены 4 в Три уже теперь, потому что Лил Данил в яме забирает Сомчика. Ну, атака пытается работать через мидл. Кстати, этого, наверное, не хватало в предыдущих раундах, потому что я вообще огромный сторонник того, чтобы на карте Мираж все раунды атаки всегда строились через мидл. Потому что я считаю, если эта позиция не контролируется атакой, то она и не выигрывается, в общем-то. Ну, сейчас как бы пассивно и, в общем-то, нецеленаправленно играли через мидл игроки атаки, поэтому этот раунд не относится к тому, о чем я сейчас говорил. Но первая половина уже за командой Лили Лайк, дамы и господа. Это, собственно, то, о чем я говорил, что команда DuckTales не самым правильным образом пикнули карту. То есть, когда вы пикаете карту, нужно понимать, что... Она должна для вас быть удобной, а для соперника неудобной. И если карта удобна для соперника, то ее лучше все-таки придержать. И вот я понимаю, что DuckTales хотят играть Мираж, и им он нравится. Но команде Лили Лайк like он тоже нравится. И как бы это дополнительные сложности, потенциальная, возможная потеря собственного пика, что вообще никак, я думаю, в... в планы утк не входит. Ну, у нас очередная аннигиляция экономических раундов. Так сказать От команды Lililike DuckTales восстанавливают экономику Уже в который раз И сейчас на девайсах вновь Будут пытаться э, что-то интересное реализовать К слову про то, что Евгений сейчас написал в чате Что утки спешат Я считаю, что если они будут играть в, в медленный Counter-Strike Против Лайк, Это не сработает от слова совсем Просто не сработает и все Вот просто нет но можно играть немножко медленнее. То есть, именно не медленно, а медленнее, да, чувствуете разницу. Это важно не фора минус Лил-Вилл. Но есть игрок в коннекторе. Это Лил-Данил, конечно, разменный минус дается. 3 в 2. Атака заходит на точку А. Если, конечно, удастся зайти, 21-й забирает Лил-Дампа. Э, Казнил и Данил остались вдвоем. При этом здесь и снайперские винтовки. И причем с каждой стороны по снайперской винтовке есть у Лил-Казнила... Отличная хаешка. 3 хп остается у Сомчика. Минус отлил Данила. И... Кавабанга, дорогие друзья. 10-2. Раунд все-таки остается за коллективом Лили Лайк. Нужно пи было пикать даст два уткам. Не ошиблись бы. Да, даст самая как бы такая... Э -э самая распространенная карта. И на ней, я считаю, очень просто запутать команду, которая может быть, допустим, сильнее. Ну и вообще, эта карта настолько очевидна, что из-за этого становится менее предсказуемой. Тут нет карты, которую Лилы не умеют играть. Ну, если бы вот вы, допустим, Алина, знали бы о моем существовании, о существовании моего канала пораньше... Так скажем, да, до, например, этого турнира, э, то когда вы посмотрели матч команды Time Factor, а часть состава Лили Лайк like, это все-таки, вот видите, как там режут просто дикпикового вольта. А часть состава Лили Лайк like, это как ни крути, ни для кого не тайно, что это команда Time Factor. Отчасти, опять же, повторюсь, не полностью, но отчасти. Так и у них самая сильная карта Мираж была всегда. Вот в чем прикол. Вот в чем прикол. То есть, пикать против команды их самую сильную карту. Но это все равно, что просто выйти, я не знаю, с сорокового этажа через окно. Приблизительно то же самое. То есть тут надо пикать что-то вот максимально дефолтное. Надо смотреть, что вот Time Factor никогда не играли. Time Factor... Постоянно банили какие-нибудь инферные дасты. Они всегда банят дефолтные карты. Вот их и надо пикать. Я понимаю, что они их банят, и когда их пикнуть-то, если они уже забанены. Но только не мираж, наверное, все-таки. Но 4-2, дорогие друзья. Наконец-то уточки хотя бы на 13-м, простите, на 14-м раунде этой встречи. Могут победить и побеждают такие 11-3. Есть все-таки борьба, есть контакт. И я даже более того скажу, если мы дойдем до 11-4, я охотно буду верить в то, что утки смогут откомбечить во второй половине. Почему? Ну, потому что все-таки это утки. Потому что они, Мираж, тоже умеют играть. Вот в чем дело. Да, может быть, не настолько он у них, так сказать, отработан, как у коллектива... Лили Лайк, я, кстати, вот считаю, что против такой команды этот прострел не имеет никакого смысла, потому что, ну, более-менее опытные команды не бегают по этой линии, просто хотя бы те, кто понимают, что там есть такой прострел, по этой линии не бегают, и ты поэтому никого никогда все равно не прострелишь. Но будем смотреть, будем смотреть, конечно Лилдам погиб, треххэповый дикпиковый валет У нас еще остался э, на точке А в яме Но выход на самом деле пойдет на точку Б То есть все, что сейчас делает дикпиковый валет Это отвлекает на себя внимание То есть если можно так применить э, Применить вот это вот модное слово байтит. Просто байтит на комменты, дорогие друзья Лил Вилл и Лил Данил залили все ковры на точке Б И куда теперь выходить игрокам атаки совсем непонятно Уанки попадает в Лил Казнила Лил Вил Виола, разменивает, забирает 21-го и погибает Юх! И, к сожалению, вот уже теперь я скажу, что в камбэк я не поверю а, Но буду рад его увидеть то есть, это не значит, что я там, типа, хочу победы команды Лили Лайк. Просто я полагаю, что со счета 12-3 шансов у уток гораздо меньше на камбэк. Но это, опять же, его не исключает. Шансы на камбэк. У Александра сегодня ники адекватный в плане прочтения. Да, Снегурочка, привет. Сегодня они, слава богу, хорошие. Амин, приветствую. Таджикистану большой теплый салам. Так всегда звучит, большой теплый салам, как будто бы салам это какая-то вот булочка такая, да? Типа я приготовил большой теплый салам, вот вам, кушайте. Ну, конечно же, да, в общем, приветствую, приветствую. Ах, дамы и господа, вторая половина, очень интересно. Очень интересно. Кто же все-таки победит? Слоу! Относительный, конечно, слово от команды Лили Лайк. Like. Я не скажу, что это медленно, да, потому что за 20 секунд до конца раунда. Ой, простите, за 20 секунд с начала раунда они уже дошли до ковров. Ну, что, опять же, немножко не свойственно команде Лили Лайк. Like. Обычно они играют чуть быстрее. Из-за этого сейчас очень высокий шанс проиграть пистолетку имеется. Но в перестрелках, во всяком случае, удается выйти на равенство, хотя бы какое-то, да. Бомба устанавливаете скорее под окна. Ну, и это для игроков обороны. Будет страшно, если действительно кто-то займет окна, и этот кто-то, например, лил дамп, да, то есть вы, в принципе, уже чуете, чем пахнет. Но два в одного. Иди к пиковому, не надо было, конечно же, отдаваться, потому что бомба-то установлена под лил дампа. Есть дефюз ты у 21 -го. Успеет ли заметить... А какая, да, разница, в общем-то. Я думал, что успеет ли Лил Дамп увидеть, что у соперника на поясе висят дефьюз-киты. Поймет ли он, что а, там будет минимум, вернее, максимум много фейков по дефьюзу, потому что времени будет предостаточно, можно будет фейковать и разводить оппонента. Но Лил Дамп, в общем-то, квадрокил, оформив пистолетки, вполне себе спокойно вписывает свое имя в... Историю команды Лили Лайк В э, пути к победе Во всяком случае на первой карте Потому что теперь у обороны нет экономики Ну и сбор информации по точке А Уже, конечно, дает исчерпывающие планы Так сказать, исчерпывающее понимание Планов атаки Что это будет спот Б Лил Дамп и Лил Трамп по фрагу Лил Данил еще тут же Бомба снова устанавливается под ковры В общем, стандартные действия от Лили Лайк Ничего нового Все это я уже видел, когда э, комментировал матч команды Time Factor То есть явно стратегии кто-то придумывает Из коллектива ТФ uh, То есть это человек, который играл За команду Time Factor И, наверное, он им стратегии придумал По сути, это, конечно, дефолтные стратки По споту Б Но сам факт, uh, что эти стратки Нужно еще грамотно реализовать Мало выйти на точку Б и поставить бомбу Там еще как бы и удержаться нужно Вот это важно Это очень важно 14-3 и отдача, потенциальная отдача еще одного раунда, дорогие друзья. Да, потому что нет девайсов, но есть 5 диглов. Стратегия опасная, 5 диглов. Вот если бы, конечно, не минус в коннекторе. Потому что минус в коннекторе, по сути, очень сильно разрезает оборону команды DuckTales. Им придется теперь еще и на коннектор отвлекаться. Там с мида может зайти хоть 55 человек атаки. И как вот всех этих принимать, да? Теперь получается, что Сомчик и э -э, Юх. Ну, вообще друг от друга отрезаны, но при этом позиция Юха, мне кажется, конечно, более перспективной, чем у Сомчика. Сомчик вроде ближе, но Юх вроде в более каверзной позиции. Однако с гибелью Сомчика, ну, мы с вами, я думаю, понимаем уже, да, в общем-то, что навряд ли Уан Ким здесь сможет что-то поменять. Потому что, ну, все-таки он один. Да, он в спине, блин, это очень здорово, это очень замечательно. Можно ему поаплодировать и пожелать удачи, сказать, какой он молодец, что он додумался обойти, но он обходил слишком долго. Соперники вышли гораздо быстрее. Ну и попытка дефать успешной не будет априори. Услышат из ямы сейчас ребята. И, конечно же, убьют. Бомба-то потому, что была поставлена все-таки под яму. и Ну, под яму ковры. И автоматически будет понятно, да, что кто-то здесь будет. Ну, понятно, хотел дефать потиху, но ну, это не получится. Это не работает, опять же, на, на такого уровня матчах. Наверное, это все-таки не сработает. Хоть один бы кто-то, но пожертвовал собой и остался бы рядом с бомбой. <звы> <звы> Ни хрена себе, дорогие друзья, дикпиковый валет! С хаешки и с дигла оформляет два минуса. Лил дамп минус юг. И 6-6, и сколько? 6 и 13 хп осталось у лилилайковцев. Ну вот этот уровень уже. Уровень, простите, этот раунд уже, скорее всего, конечно, пролетит мимо кассы. и с большой долей вероятности не смогут его лили лайк все-таки отстрелять. Хотя там не форы с дикпиковым вальтом тоже еле живые. Но 21-й и Сомчик сотые. Правда, Сомчик на точке Б, и навряд ли здесь раунд мы увидим. Ой, 21-й, 21-й, бац, и подрезал, Лил Казнила. А там еще и бомба выпала. А там еще и бомба лежит теперь на банане. Ну, то есть за ней теперь попробуй сходи, 21-й это дело все услышит. От флешки, ну уж, понятное дело, отвернется. И все. И побежал, бомбу забрал и побежал. Ну, как бы теперь понятно, да, что он убежит, 21-й пойдет ему в спину, точку, а контролирует. И тут лил дамп, по сути, зажат. Зажат в тиски обстоятельств. 15-4. Очевиднейший раунд. Так что все, чики-пики. <свес> Если бы сел глубже в плен за ящики, может, и успел бы. Да ну ты чё, Константин, его же прострелили бы. Я ж поэтому и говорю, что это не работает. Бомба поставлена же и под яму в том числе. То есть э, ты выходишь из ямы, делаешь один шаг, простреливаешь ящик и все. А там... Три ствола эти ящики вы простреливали. Ну и раунд с деглами стандартный, по сути, для команды Лили Лайк. Like, отчасти, конечно, стандартный. Фейк-выход на точку Б. Таких выходов я от Time factor, тоже в свое время увидел очень много. Ну и вообще не только Time Factor. Давайте так уж справедливости ради делают фейк-выходы. Единственный неприятный момент... Бомбу-то несли на точку Б какого-то хрена игроки атаки. Вот этот момент мне совсем не ясен. Но теперь придется с диглами идти перестреливать соперников, которые уже в это время будут стражить во всю бомбу. Уан Ким забирает Виолу. Лил Дамп и Лил Трамп остаются вдвоем. Это очень опасная связка, как по мне, у коллектива Лили Лайк. Like очень многообещающая. Ну, вот первый игрок этой связки ничего не сделал, и надежду только на лил. Lil... Дампа, который делает два минуса, остается с Ванкимом 1 один на один. При этом имеет всего 2 хп. Скорее всего, получит какой-то шальной про... Получит какой-то шальной прострел. Но хрена с 2, дорогие друзья. Лил Дамп в прыжке подхватывает соперника. И блистательное попадание в голову. Завершает первую карту. И матч продолжается. Но карта Мираж уже закончилась. Счет 1-0 по картам, дорогие друзья.